Шестой закон – это закон соответствия. Закон соответствия – один из важнейших законов и во многом обобщает и объясняет все остальные. Он гласит, что внутри, то и снаружи. Это означает, что ваш внешний мир есть отражение мира внутреннего. Этот закон провозглашает возможность распознать, что происходит у вас внутри, наблюдая за тем, что происходит вокруг вас. В Библии этот принцип объясняется такими словами, и так по плодам их. Узнайте их, все в вашей жизни идет изнутри во внешний мир. Ваш внешний мир проявлений соответствует внутреннему миру мыслей и эмоций. Внешний мир взаимоотношений соответствует вашей истинной личности. Ваш внешний мир здоровья будет соответствовать вашему внутреннему настрою. Ваш внешний мир доходов и финансовых достижений будет соответствовать вашему внутреннему миру мыслей и приготовлений. То, как люди откликаются и реагируют на вас, отражает ваше отношение к ним, и ваше поведение. Машина – которую вы водите, и состояние, в котором вы ее содержите, будет соответствовать вашему состоянию души в каждый момент времени. Положительное отношение, уверенность в контроле над своей жизнью, домом, машиной, рабочим местом приведут к организованности и эффективности. Перегруженность работой, разочарование, несчастье, и ваша машина, рабочее место, дом, даже шкаф для одежды будут отражать ваше состояние растерянности и путаницы. Эффект от действия закона соответствия очевиден. Все идет изнутри наружу. Большая ошибка, совершенная мной в молодые годы, заключалась в сосредоточении на том, чтобы делать, а не на том, чтобы быть. Я чувствовал, что могу подучить желаемое, практикуя определенные методы. Потом я понял, что практика нужна, но ее недостаточно. Германский философ Гёте сказал, нужно быть чем-то, чтобы сделать что-то. Нужно изменить себя. Нужно внутренне стать другим человеком, прежде чем результаты проявятся внешне. Долго притворяться у вас не получится, если вообще удастся. Многие пытаются улучшить или изменить некоторые аспекты собственной жизни, заставляя изменяться других людей. Им не нравится отражение их собственной жизни, которое они видят в зеркале. Поэтому они работают над полировкой зеркала, вместо того чтобы заняться отражаемым объектом. Эмерсон писал, «То, чем вы являетесь, кричит так громко, что я не могу разобрать ни одного сказанного вами слова. Вы всегда представляетесь окружающим таким, какой вы есть на самом деле». Вам редко удается кого-то обмануть. Единственный способ поменять что-то снаружи, это измениться внутри. Уильям Джеймс писал, «Величайшая революция моей жизни – это открытие, что люди способны менять внешние аспекты собственной жизни, изменив внутренние отношения своего ума. Один из самых важных вопросов, которые вы можете себе задать, таков. Каким человеком я должен быть, чтобы заслужить уважение тех людей, которые мне не безразличны, и чтобы прожить жизнь так, как мне хочется? У вас есть ответ, тогда напишите в комментариях под этим видео. Если данное видео было полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока.